Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэнт Канадок Слез Геймс, а мы продолжаем играть в глючный аттракцион. Добрался до третьей ночи. Короче, поехали пугаться. Сейчас будем опять 40 минут, блять, короче. Искать, что надо сделать. Но в итоге, я думаю, мы к чему-нибудь придем. Мы перешли в новую комнату. Там, короче, камеры. И там выскать аниматроники. Вот. Вот. Скорее всего, надо будет что-то тут вводить Тут что-то откроется Рычаг Предлагаю сразу комнату Так, тут рычаг, там рычаг А, возможно, придется двери закрывать Чтобы пиздюки на нас не вылезли а, Используйте мониторы, чтобы посмотреть комнаты, находящиеся в вашем офисе а, Используйте уровень включения системы но чтобы включать и выключать систему, используйте этот рычаг для дверей. А, чтобы открывать, закрывать двери, как только у нас останется. А, магнетизация наричный 0. Двери откроются. лаков of power. Looking. Ага. Ну, короче, это типа а будет вот. Вот это будет а-ля полный фнав. А туда мне нужно съебать. Походу, по ходу, да. Вот Freedom написано Свобода. Погнали, нахуй. А, ёб твою мать, ты чё, ебанулся, блядь? Emergency... А чё сходу такая хуйня, блядь? Что я нихуя не понял сейчас? Нихуя не понимаю, нихуя не вижу. Меня перестанет вот так глючить? Это типа где они ползают? Сука, бони пошел нахуй. <звы> Юч. А нихера себе, я нихуя не понимаю, что делать. А как вентиляцию закрывать? Try for фустеп. Фустеп саунд. sound. Короче, нужно слушать, где они лазят. Бля, так а я же с вентиляцией никак не взаимодействую. Warning. Generator status Problem category critical. Sending emergency НЕТ! Я же успел, блядь, дверь закрыть уебок. нахер, я так понимаю, если Бони лезет по трубам, надо выключать свет. Блять, он стоит. Это камера слева заебись там нет сигнала там нет сигнала Ай, твою мать фокси ты заебал все меня уже начинает караёбить надо найти ключ Кот на кейпаде опа бежит Я не знаю, найдет он меня или нет Да ладно, блядь <звы> Ладно, нам типа не впервой отсасывать болт Насынэнт <звы> хайд here. Типа, я... Бля, нихуя все равно не понимаю Сейв за блядь ну я ж вроде все просчитал. А если выключу свет? И пойду. Блять! Сука, долбоб. А, блядь, тут куча загадок ебучих. Но где-то же что-то написано Вон там циферки Где этот лис блядский? Там вон шкафы в которых можно прятаться Ну далеко нельзя выходить Я понял А как мне разгадывать это? Это кто блядь? Аааа ты сука, иди нахер Дебил блядь. О, опять сидит кукарача блядь. Так, лис пошел куда-то Где-то лис пошел Блять, ну что-то ж мне должно дать подсказки Ага. Нет, бони нет! Я вахуй сэр. Вот это, я понимаю, М максимум, блядь, сложности просто. Что-то должно появиться после старта игры. Emergency Dur Map. Офис. Warning. Generator status overheated. Problem category. Critical. Но я не могу Sending выйти. Девелопер мод активейд. Там надо ключ. А мне нужен пароль. Блять, Фокси. Че! Блять, сука, ненавижу тебя, блять. Дебил. Блять, помогите, я не понимаю, что делать. Так, я и выйти не могу никуда. И подсказок нигде никаких нет. Давай исследовать комнату. Нет, блядь. А почему ты так тихо выходишь, Бонни? Какого хера? Я тебя слышу только, когда ты уже заходишь в комнату. Он решил больше не спускаться через вентиляцию. Он мне решил вот так давать пизды. Ну, блядь, хорошо Миллиард загадок и все без отгадок Ну, это вот чисто фнав, Вот это вот, это чисто фнав. Это просто лютый ФНАФ, блядь Один ФСКОЙН А, мне нужно найти ФСКОЙН и использовать его, я так понял Пошел нахуй, лис. Да должен же быть где-то какой-то листочек, что угодно. А если он там стоит, могу я сюда... Вот... Да пошел я нахуй, блять. Бумажки валяются. Что-то, что должно же быть, что мне подскажет. Ага, вон он стоит. Там Фредди лежит. На камере. Так, это чисто ФНАФ. Чисто ФНАФ. Нет! Блять, сука, кукарача. Может, вот так что-то будет повиднее? Блять, ну конечно, нахуй. 4 5 2 6 2 2 4 4 5 2 4 5 2 6 2 2 4 нет! 45 45 нет нихуя. слишком далеко вышел где бони ебаный все стоит нет блять ты же был на камере только что шкура ушастая бля ну какого хера Бля, стрёмно-то, пиздец Что на плече какая-то писька Погнали Блять, код теперь в другом... Ага 43-37-672 43-37-672, 43... 43-37 Нахуй пошел. Сорок три, три, семь, шесть, семь, два. Шас семь, Опа, нахуй, монетка. Вы блядь, прикалываетесь на. Reason four problem detected in the area. Initiating fire protocol. Это кто Ну давай помогу. А как тебе помочь? Сейчас придет, даст мне пизды. С4DE. Код из Missing please Help Me Find Him. Пизда мне. А, соси, дверь закрыта. А что делать? какие-то шарики типа каждому нужно шарик подарить а как их выбрать Походу дверь открылась о Короче я понял я понял на я понял я понял нет не сюда синенькую А что найти что-то? Что найти? Ебаны в рот. Мне пизда сейчас будет уже бежит. Чуч -чуч -чуч -блять, а это был это был Бонни или Фредди серый. Лады. Блять. Помимо того, что аниматроники, так еще непонятное безумное задание надо выполнить. Че сначала, блядь? Заебись. А где код взять? Теперь? Ага, стоп. Вижу пять, один, один, пять, девять, шесть, семь, пять, один, один, пять, девять, шесть, семь, пять, пять, один, один, один, один, пять, девять, шесть, семь. волк. Я теперь... Я теперь знаю, детали. что делать Что ты шарики не берешь Блядь, ты угораешь надо мной, дядь? Так, он не здесь, он тут вроде. Давай ракету. Нет! Фредди уебок. О, блядь. Да как можно успеть и там, блять, и там? Рэббитмен, блять. Называйте Бонни своим именем. Рэббитмен, блядь. Позорище. Пароль. Восемь семь три пять два два два. Восемь семь три пять два два два. Восемь семь три пять два два два. ебучий. Файл не надо никаких протоколов, блядь. Блядь. Почему а -а -а, не могу шарики, баны взять? Да было попиздеть сначала с ним, хорошо. А из игры нельзя никак выйти, если начал играть все, пизда. А, нет, можно. Пошел нахуй, лис. И ты тоже пошел нахуй. Все, время пошло, время пошло. Давай ракету, блядь. Вот это у меня развлечение. А ему нужно часы, видимо, принести. Оно по цвету здесь все. Пизда. Пизда рулю и седлу. You can leave arcade by pressing spacebar. Блять, вот это нихера себе, что за уровень! Шестьсот девятнадцать восемь девять шесть семь, шестьсот девятнадцать восемь девять шесть семь шестьсот ага. Так теперь часы здесь лежат. А где шарики? А, шарики здесь вон Бонни, вон Фредди Блядь, я с клоуном ебаным не поговорил Ты тут просто не успеваешь, блядь, делать это все. Дай ракету, блядь. Или это рыба? Добери да ее. Тол нахуй лис. Вон они стоят. Бля, не сюда. Часы теперь надо взять Да нихуя нет Ну и что мне Теперь здесь делать Сука Лис ебучий Ага Фредди ушел Блять, теперь часы можно взять Ага, часы, видимо, не ему Тука, ебаный медведь железный, блин Ладно, это охуенные эмоции Блять, это просто Короче, часы тоже надо использовать Надо быстро пойти со всеми попиздеть Вернуться назад, взять шары, взять часы Быстро всем все разнести, блядь, и выиграть 4-9... ой, 4-6-9-6-4-7-1 4-6-9-6-4-7-1 Бери, блядь! Пошли! Reason for problem detected. Fire near the area. Initiating fire. I think we're just going it. get Найди его Ну, вон он, походу, стоит Найти его Теперь за часами Все По кому часы отдавать? На болоте там? Так, а этому надо совенка отдать Энергенсия. А нахуй, заяц ебаный! Бля! Ах ты шкура ебаная! Так а мне даже нельзя спрятаться от них. Какого хуя? Бля, это бред, ебаный. Мне даже спрятаться от аниматроников нельзя. 214 два семь. 214, 3, 3, 2, 7 Варвардинг, генератер статус over critical. Я уже примерно понимаю, что делать. Ну, закономерность ясна, последовательность. Я думаю, сейчас получится. Блять, еще дальше часы не забыла положить эти. Ёб мать, сукин сын, нахуй. Да пиздец, блядь. Короче, я ставлю на паузу и пытаюсь это пройти. Вот они, скримерочки пошли. Прошел, прошел. Получается все. Получается все. И что? Пошел нахуй, лис. Эти двое на камере там. Давайте быстрее мне пароль. Получилось пройти? Получилось, блядь. Не знаю, какими... Так, смотрим XQ X 3 три семь пять три семь пять два пять три семь пять два пять три семь 5 два 5, 5. 5, 5. 5, 5 ключ открыть нахуй Recalculating time for the explosion. Time recalculated Warning to all staff Evacuate nearby areas and those connected to the generator room immediately Generator 6, 5, 4, 3, 2, Что происходит? One. Ебать! Что за взрывы как в халке, блять? Что за взрывы как Half-Life? Блять, я прошел комнату. Нет, пошел нахуй, медведь ебучий, заяц или кто ты там? Пошел нахуй, пошел нахуй. О, да. А вы видели, как он выглядит? Вы видели, как он выглядит, если его отломать? Ебать, я не верю. Блять, сохранение, ачивка